С пастором Джозефом Принцем. А вы знаете, что в книге Откровения много сказано о судах, катастрофах и космических явлениях. Но не церковь-предмет повествования книги Откровения. О а церкви сказано только во второй и третьей главах. После этого — восхищение. В четвертой главе говорится о престоле Бога на небесах. В пятой главе, которую мы сейчас откроем, говорится о небесах. Только после этого суд обрушивается на землю. Но нас здесь уже нет. Мы с вами уже на небесах. Итак, давайте откроем. Откроем пятую главу Откровения. «И видел я объясниться у сидящего на престоле книгу». Кто он, сидящий на престоле? Это Бог-Отец. Бог-Отец сидит на троне и держит в правой руке книгу, написанную внутри и отвне. Замечу, что слово «книга» — это неверный перевод. Речь идет о свитке. На небесах тоже есть свитки. Он написан внутри. Этого не видно и снаружи. Взгляните на изображение свитка с семью печатями. Вы увидите буквы снаружи. Там написано Адам. Вы видите, что внутри тоже написаны слова. И свиток запечатан семью печатями. Бог Всемогущий держит в руках этот свиток, сидя на престоле. Вернемся к пятой главе. Книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни один обитатель небес, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». «Я много плакал, — пишет Иоанн, — о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Очевидно, что если свиток до сих пор запечатан семью печатями, это не самая хорошая новость. Что это означает? Земля по-прежнему страдает, человек еще потерян, а Искупителя нет». Именно по этой причине Иоанн много плакал. Он много плакал, чтобы это ни было плохо. «Плохо, если свиток еще запечатан. А вы с этим согласны?» И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И кто же это? «Наш Господь Иисус, который пришел от колена Иудина в Израиле». Аминь. Старец сказал, «Не плачь, смотри, вот лев из колена Иудина». И Иоанн повернулся, чтобы взглянуть на этого льва. И что сказано дальше, «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных «И посреди старцев стоял Агнец». Иоанн повернулся посмотреть на льва, а увидел ягненка. Кто из вас знает, что Иисус, названный львом, побеждал благодаря не ярости, свирепости или агрессии. Он победил как Агнец на кресте. Посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов. Это символ совершенной, верховной, абсолютной власти. И семь очей, которые Иисус, семь духов Божьих, посланных во всю землю. И Он, Иисус, пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Что же это за книга, а точнее свиток? Это свиток искупления. Вы готовы к еще одной истории? На этот раз откроем книгу пророка Иеремии. Царь Сидекия, последний царь Иудеи, бросил Иеремию в тюрьму, сказав, словно провинившемуся ребенку, «Ты не говоришь ничего хорошего, так что ты сидишь в тюрьме». Иеремия оказался в тюрьме, будучи пророком, и к нему пришло Слово Господне. К слову, в то время Навуходоносор, царь Вавилона, как раз окружал Иерусалим. Он устраивал осаду Иерусалима. Во время этой осады царь Седекия бросил пророка Иеремию в тюрьму. Какая глупость! В такое время нужно слушать с Богом. Верно? Иеремия говорил, «Если починишься царю, тебя не убьют». Но Сидекия не послушался. Иеремия по-прежнему был в тюрьме. И мы читаем далее. Это 32 глава. «И сказал Иеремия, «Таково было ко мне слово Господне». Вот Анамиил, сын Салума, дядя твоего, Анамиил, сын Салума, дяди Иеремии. Значит, кто этот Анамиил, двоюродный брат? Да, это глубокая истина. Итак, этот кузен идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что ты по праву родства... Тебе надлежит купить его. В переводе с ибрита слово «Анафоф» означает «ответы на молитвы». Ты купишь себе то, что Иисус искупил для тебя, место Божьего благоволения, где придут ответы на все твои молитвы. Теперь прочитаем восьмой стих. «И Анамиил»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 «Тогда я узнал, что это было Слово Господне». Следующий стих. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе». Другими словами, место благоволения и ответов на молитвы было приобретено. За него уплачено. Верно? Иеремия пишет. «И отвесил ему семь сиклей серебра и десять серебряников». Жаль, не от времени объяснить значение этих слов, и записал в книгу и запечатал ее. Это был документ о собственности. И пригласил к тому свидетелей. Находясь в тюрьме, Имия попросил несколько человек поставить свои подписи. Я еще раз покажу вам свиток. На нем есть имя Адам. Начиная от Адама, во всех поколениях есть свидетели, что никто не может спасти себя сам. Нам всем нужен Искупитель. Аминь.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 общая запись. В переводе короля Иакова сказано «запись оправен на собственность». Когда вы покупаете дом, даже если он еще не построен, вам дают документ о собственности, и это ваше подтверждение. Друзья, вы знаете, что в послании к евреям сказано а «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». В расширенном переводе слово «уверенность» звучит как «подтверждение о собственности». Вера — это право на собственность в ожидаемом. Если вы верите, что Бог вас исцелит, вера — это ваше право на собственность. Даже если исцеление еще не проявилось. Ваш дом еще не построен, вы его еще не видели и не жили в нем, но у вас есть подтверждение о собственности. Купчая запись — это подтверждение о собственности. Я очень отдал эту купчую запись Варуху, сыну Мирии. Варух означает «благословенный». Баруха Шем Адонай, благословенное имя Господа. Иисус — тот, кто благословен, только Он может хранить подтверждение о собственности. Жаль, нет времени рассказать об этом подробнее. В глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражем. И вот что сказал Господь, заповедовал варуху в присутствии их, Возьми из записи эту купчую запись, которая запечатана,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 Купчая запись выглядела так, как вы сейчас видели. Это свиток с печатями. Бог сказал «Возьми этот свиток и положи в глиняный сосуд». Что будет происходить через 70 лет? Это следующий стих. «Так говорит Господь, дамы, и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». Кто из вас знает, что Бог — милостивый Бог? Даже когда народ отправлялся в плен, Бог говорил, они обретут свободу, когда вернутся, и будут восстановлены. Ныне год восстановления вернемся к откровению теперь оно станет понятнее 5 глава иисус пришел и взял книгу это очень важный и торжественный момент и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агонцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Иисус искупил кровью не только Израиль, он искупил uh, людей всех and языков, and из всех народов и племен, «Аллилуйя! И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Люди думают, что когда Иисус вернется, мы пойдем на небеса и будем жить там с Ним вечно. Однако будет так. Он вернется на землю, и мы будем царствовать на земле. Возможно, вы будете правиться в одном городе, вы в другом, а кто-то в Париже. Главное, что мы будем править на земле. Но это будет новая земля. Мы будем править на земле. Аминь и земля будет совсем другая. На земле еще будут не спасенные люди. Они будут жить до тысячи лет, но даже умерев в таком возрасте, они будут считаться детьми. Однажды я расскажу об этом подробнее. У всех нас будут новые тела, и мы уже не умрем. Мы будем вечно молодыми и вечно сильными. Наши тела будут спасены. Посмотрите, как откликнулись люди. На небесах они откликнулись с хвалой и поклонением, когда Иисус взял взял свиток. У него есть right? право искупить наше наследие» чтобы искупить нас. И у меня есть к вам вопрос. Как вы думаете, почему, когда свиток еще не был взят и распечатан, Иоанн очень сильно плакал? Когда Иисус открыл свиток и снял первую печать, появился белый конь. Он снял вторую печать и появился красный конь. На земле началась война. Он снял третью печать и появился черный конь. На земле начался голод и нищета. Почему, когда Иисус снимал печать, на земле начиналось что-то плохое. Однако Иоанн плакал, когда свиток еще был запечатан. Иоанн хотел, чтобы печати были сняты. Все небеса ждали, когда печати будут сняты, и ангелы спрашивали, кто снимет печати. Однако, когда Иисус снимал печати, я недоумевал. Почему? А Вы тоже? Я думал, оставь печати. А потом осознал, что каждая печать символизирует злого духа. Один из них, лжеучение другой дух войны. У меня есть учение о the четырех one? всадниках апокалипсиса. The... Можете его послушать. Каждая из печати — это злой дух вашей жизни. Иисус снимает эти печати. Вы понимаете? Но речь не только о духах. Все эти события будут происходить на земле. Когда Иисус снимет печати, все эти всадники будут выпущены на землю, неся с собой всевозможные разрушения. Сейчас объявляю Ясню, почему. Церковь будет не на земле. Земля будет наполнена тиранами, люди будут следовать за Антихристом, люди будут ненавидеть Бога. Даже когда их тела покроются язвами, они будут богохульствовать и проклинать Бога. А мы будем смотреть на это сверху с Иисусом. Мы увидим, как Он будет снимать печати. Это будет искупление силы. Сейчас поясню. Есть два типа искупления — Первый — искупление платой. Приведу такой пример. Предположим, я беден, а вы богаты. И вы выкупили для меня мой дом. Вы выкупили его обратно. Человек, который жил в моем доме, просил определенную цену. Вы сполна заплатили, вместе со всеми процентами и неустойками. В определенный промежуток времени, к примеру, в прошлом январе, он должен был выехать из дома со всеми своими вещами. Однако он по-прежнему живет там, не имея на то права. Вы уже замените. Заплатили. Вы оплатили все проценты и сдержки, вы уплатили полную цену, однако человек остается в доме и отказывается съезжать. Теперь искупление платы уже не требуется. Теперь происходит искупление силой. Вы выселите его по закону. Что делает Иисус на небесах? Мы в этот момент находимся не на земле, а вместе с Ним на небесах. Но дьявол отказывается покидать землю, поэтому Иисус выселяет его силой. Иисус заплатил за эту землю. Право на нее уже выкуплено, но дьявол отказывается уходить, как и его людям. Затем вы видите, как начинаются катастрофы. Книга Откровения, глава за главой, не о вас. Церковь появляется только во второй и третьей главах и всем. Затем церковь уже на небесах, а на земле в это время. Бог выселяет незаконных жильцов. Он выселяет демонические силы. Я уже сказал вам, что печати ⁇ это злые духи. Взгляните на первую главу послания Ефесинам «Вы запечатаны обетованным Святым Духом». Мы с вами запечатаны. Кто из вас знает, что можно быть запечатанным Духом Святым? мы можем быть запечатаны Духом Святым. А Дух Святой — это духовная личность, это Сам Бог. Если мы можем быть запечатаны Духом Святым, значит, и люди в мире могут быть запечатаны Духом Зла. Это как печать. Если какая-то болезнь была у вашего прапрадедушки, затем у дедушки, затем у отца, и врачи сказали, что нашли у вас ту же болезнь, это печать. Иисус пришел, чтобы снять печати с вашей жизни. На вас будет печать только Духа Божьего. Вы согласны? Поэтому все небеса ликуют. Должен сказать, что это проявляется не только в духовной жизни. Искупление уже есть в нашей жизни. Земля тоже возвращается в руки Бога. С силой, потому что дьявол отказывается сдаваться. Хотя у него нет прав. Пожалуйста, поймите, то, что записано в книге Откровения, нужно читать с правильной точки зрения. Это не о вас. Это о том, как Бог искупает силой. Одно искупление произошло в прошлом, другое в будущем. И вот заключительная часть. Вы что-то почерпнули? Первая глава Ефесянам. «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, когда вы поверили в Иисуса, вы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». У нас есть совершившееся искупление. Здесь же, в Синя в стихе сказано, в котором мы имеем искупление. Имеем в настоящем времени. В греческом тексте оно тоже в настоящем времени. Мы имеем искупление. Перейдем к 13 стиху, где сказано «для искупления». О чем же идет речь? Мы уже обрели прощение, но у нас еще нет новых тел. Иисус заплатил на кресте за ваше новое тело. Вы это знаете? Иисус воскрес из мертвых в совершенно новом теле и сделал это для вас. Сейчас я это докажу. Мы быстро откроем восьмую главу послания к римлянам. Это последняя часть стиха. Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вы это видите? У вас будет новое тело. В то же время вы понимаете, почему сегодня мы можем принимать исцеление. Исцеление для людей с ветхими телами. Если у вас новое тело, вам не нужно исцеление. Подумайте над этим. Если у вас совершенно новое тело, как у Иисуса, вам не нужно исцеление. Сегодня мы нуждаемся в исцелении и можем принять его, потому что у нас еще нет новых тел. Поэтому мы и принимаем причастие. Принимая причастие, мы каждый раз подтверждаем искупление. Именно поэтому Иисус подошел к престолу, на котором Бог Отец держал свиток. Он открыл подтверждение о праве. Он — агнец, который был распят. Он взял запечатанное подтверждение и пришел в глиняном сосуде. Он пришел в глиняном сосуде со Аминь. Порой вы молитесь об исцелении, и оно приходит легко и быстро. Вы исцелены. Молитесь за ребенка, и он исцеляется. Порой вам приходится сражаться. Вы приказываете Духу, который сковал ваше тело, снять эти оковы. Вы делали так во имя Иисуса. Почему? Потому что есть искупление платой. И этого искупления платой достаточно. Однако дьявол порой отказывается сдаваться и отдавать не свое. Если нет правильного участия, Люди не знают, что нужно настаивать, не знают о праве на собственность. Если сейчас есть болезнь, и вы молитесь, но ничего не происходит, многие учения скажут вам, что это не воля Божия, но это нонсенс они не говорят о праве на собственность. Вам нужно встать и заявить, если искупление платой для этой болезни недостаточно, я прогоню ее силой во имя Иисуса. Выйди из моего тела, «Во имя Иисуса!» «Выйди из тела моего Сына, во имя Господа Иисуса Христа!» Вот так изгоняют силы зла. Не говорите им «Ну, давай же!» «Кстати, а как тебя зовут?» «Меня зовут ложь!» «Ты не обманываешь меня?» «А что тебе нужно?» «Не нужно вести переговоры с дьяволом!» «У него нет права угнетать ваше тело!» У болезни нет прав. Поймите это. Если об этом so не проповедовать, the devil, если вы don't не don't узнаете об искуплении, right. вы будете принимать причастие и думать, right. «Надеюсь, исцеление придет». No right. Но это ваше право на собственность. Unless Unless открытые раны Иисуса говорят о том, что за все уплачено. Аминь. Все остальное будет происходить на земле после нашего восхищения. Иисус одну за другой снимет печать, и все, что будет происходить на земле, это искупление силой. Потому что дьявол отказывается сдаться и уйти. Поэтому, читая книгу Откровения, я прошу вас, поймите, что она вовсе не о нас. Надеюсь, вы были благословлены этим словом. Аминь. Здорово. Пожалуйста, стойте на том, что Он искупил вас. Он искупил нас. Библия говорит, что мы будем царствовать на земле, а не на небесах. Вы знаете в своем сердце, что не можете принять смерть, не можете принять нищету и нужду. Вы знаете в своем сердце, что рождены не для этого. Вы рождены для великого. «Бог сотворил вас такими». Однако вы знаете в своем сердце, что у вас нет сил победить своей зависимости. Вы можете сколько угодно говорить «Я свободен», но внутри себя знаете, что не можете обрести свободу. Иисус говорит, главный Искупитель говорит, «Если Я освобожу, вы будете истинно свободны». Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Друзья, где бы вы ни смотрели эту программу, по телевидению, в номере отеля или дома с семьей или друзьями, поверьте в Господа и Иисуса Христа, и спасетесь вы и весь ваш дом. Давайте прямо сейчас доверимся Христу, как нашему Спасителю и Господу, как нашему Искупителю. Откажитесь от веры в творение. Творение пало. Доверяйте только Христу, которого Бог воскресил из мертвых. Помолитесь сейчас вместе со мною. Скажите, Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос – это Сын Божий. Он пришел как человек, чтобы стать Моим Спасителем, я верю, что Он умер на кресте за все мои грехи. Ты воскресил Его из мертвых в знак того, что смерть побеждена. Христос мой Искупитель. Ты искупил меня от проклятия закона, искупил от болезни. Он искупил меня от нищеты, Он искупил меня от вечной смерти. Я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Искупителя. Спасибо, Отец, я полностью прощен, я полностью спасен, навеки спасен. Я в Твоем благоволении навеки. И как я рад сказать всем вам, что мы будем царствовать на этой земле. Не на небесах, а на земле. Вы знаете, что вы принимаете благословение от Бога. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. И весь народ скажет на это «Аминь». Аминь. Слава Господу. Аминь. Слава Ему пастором Джозефом Принцем. Слава Господу, что вы можете приходить в атмосферу Бога. Церковь — это не здание, церковь — это собрание людей. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы приходим, чтобы прославить Иисуса Христа, потому что Он прекрасен. Нет подобных Ему. Когда вы идете на работу, вы знаете, что там царит атмосфера, в которой вам нужно правильно выстраивать линию своих поступков и поведения. Кто вы и что из себя представляете, неважно. На собеседовании всегда выясняют, что вы можете дать компании, а не что компания может сделать для вас. Когда вы теряете какие-то способности и больше не можете приносить пользу, вы становитесь ненужным. Вас могут уволить из компании или перевести в другое отдел. В любом случае, вам говорят, что вы перестали быть полезным. Такова их оценка. К сожалению, именно в такой мир вступают наши дети. Такова система этого мира. Однако в Своем Царстве Бог говорит вам, вот что я для тебя сделаю. Благодать — это не то, что делаете вы. Бог говорит вам, пожалуйста, ничего не делай, потому что я ни в чем не нуждаюсь. Никакие ваши усилия не дадут нужного Богу результата. Аминь? Бог говорит, прими от меня. Это единственное царство, где все происходит именно так. Аминь? Поэтому все главные персонажи притчи Иисуса — это блудные дети, неудачники, опоздавшие, заблудшие, последние в очереди. И они, те, кто получают самое лучшее, они получают благословение. Они наслаждаются благоволением Господа. Заблудшие или последние станут первыми. Даже вера сгорчишное зерно может сдвинуть горы. Нам нужно поменять свое мышление, если мы, к примеру, думаем, что Богу для его задач нужны крепкие и сильные люди, которые смогут применить свою силу и веру и в полной мере проявить активность. Однако Бог говорит «отступи назад». Вам нужна мудрость Хасет. Бог дал вам мудрость, которая наполнена благодатью. Это благодатная мудрость. Аминь. Сейчас мы прочитаем отрывок, который поможет вам вам понять, что именно так выглядит служение Иисуса. Исаия, пророк, который жил за 400 лет до рождения младенца Иисуса в Гифлеяме, так вот Исаия говорил, что Мессия, который должен прийти, обладает определенными качествами, они будут характеризовать его служение. Каким же он будет? Будет ли это сильный царь, который подчинит себе все прочие народы? Будет ли он властно выседать на коне? Нет, Исайя привел нам основную характеристику Мессии. Трости надломленные не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Что говорит Исайя о Мессии? В своем служении он не переломит надломленные трости, и не угасит курящегося льна. Что это Исайя приводит в пример образы тех времен, в которые жил он сам, а позже и Иисус. Трость — это стебель. Мы увидели такие в Израиле в одной из наших поездок. Это очень высокие и крепкие стебли. Конечно, когда эти стебли еще молодые, они ниже. Такую трость используют в качестве палочки для пожилых людей, либо в качестве измерительного прибора. Из более коротких стеблей дети делают дудочки. Однажды мы со всеми пасторами гуляли у Галилейского моря и увидели на пляже такую трость. Я решил, что нужно сделать с ней фото, вспомнив этот стих. «Трости надломленный он не переломит». И мы сфотографировали ребенка, который играет на дудочке у Галилейского моря. Пастор Джо сделал вид, что играет на трости, как на дудочке. Как вы можете увидеть, она сломана. Это надломленная трость, раздавленная. Дети делают отверстие в такой трости, и она становится дудочкой, на которой играют чудесную музыку. Но представьте, что у вас треснула соломинка. Вы не можете через нее пить. Вы... Выбросите такую соломинку, потому что у вас полно других соломинок. Подобных тростей в Израиле тоже очень много. Вы можете выкинуть треснувшую, потому что легко можно найти другую. На берегу Галилейского моря или реки Иордан растет великое множество таких же тросточек, особенно в районе реки Иордан. Люди выбрасывают надломленные трости и берут другие, однако Иисус вас не выбросит. Он не отставит вас в сторону. Если вы надломлены, Он вас не переломит. Когда вы забыли свою песню и перестали звучать, когда ваша жизнь перестала быть великим свидетельством, Иисус не отставит вас в сторону. Он любит вас. Этим не похвастается ни один работодатель. Никто из них не скажет «Вы здесь, потому что вы нам дороги». В этом году выпишем вам бонус. Вы пережили депрессию. Поэтому вам положен еще один бонус. Так не бывает. Нам нужно покаяться и обновить свое мышление. В Царстве Божьем другие законы. Когда вы расстроены, позвольте Богу проявить свою любовь к вам. Льна курящегося не угасит. А что такое курящий солен? Через несколько дней многие из вас отправятся с нами в Израиль. Все, кто не едет туда в этот раз, скажите им ⁇ Ой, как жаль ⁇ А те, кто поедут, скажите им ⁇ Аллилуйя ⁇ В Израиле при посещении одних мест вам дают это в подарок в качестве сувенира. В других местах за это нужно заплатить. Я говорю о небольшой лампе, похожей на лампу Алладина. Вы наверняка видели такие лампы. На ее конце есть небольшой фициль. Это небольшой кусочек ткани, как правило, белый. Во времена Иисуса фициль делали из небольшого кусочка льняной ткани. Один край этого кусочка поджигали, а другой край окунали в масло. Если в лампе было масло, огонь горел. Он горел, пока было масло. А что происходило, если масла в лампе не было? Или если ткань намокала из-за дождя? Вы все знаете, что происходит со свечой, если ее задуть, или она погаснет сама. Идет дым. Если вы когда-нибудь устраивали сеанс ароматерапии, то знаете, что когда свечи гаснут, чудесные ароматы лаванды или лимон исчезают. Вы ощущаете только запах дыма. А знаете, когда у вас выгорание, когда вы иссякли, когда у вас больше нет масла, нет помазания, или, по крайней мере, вам кажется, что на вас уже нет помазания, вы издаете только дым. Это уже неприятное благоухание, а просто удушливый дым. Иисус не угасит курящегося льна. Даже если все ваши свидетельства перестали звучать, Иисус не угасит вас. Кусочек ткани легко отрезать в любом месте. Если от вас нет пользы, люди сразу от вас избавляются. Как от потухшего льна. Почему? Потому что лен стоит дешево. И его везде можно найти. Как только фитиль сгорит, его вы Однако Иисус вас не выбросит. Он не потушит вас. Он будет любить вас, любить до победного конца, пока не доставит суду победы. Это означает, что он восстановит справедливость для вас. Если враг, сатана, приходит, чтобы украсть, убить и погубить, Иисус восстановит справедливость и подарит вам победу. Аминь. О какой победе здесь идет речь? Матфей цитирует Исаию, говоря об исполнении предсказания. В стихе из книги Исаи говорится «суд по истине». Почему? Давайте сравним эти стихи. Именно истина приносит вам победу. Сейчас вы слушаете истину. Что происходит, когда вы слышите истину? Вы одерживаете победу. Чтобы понять, что такое мудрость Хасет, нужно осознать вот что. В первом послании Коринфянам, 1 первой главе сказано «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? У мира есть мудрость, однако Бог обратил ее в безумие. Я уже говорил вам, как мыслит мудрость мира» не брать людей, которые не принесут прибыль компании. Это хорошая мудрость для людей, которые начинают свой бизнес, правда? Это мудрость мира. А мудрость Божья говорит, используй людей, которые верны и проявляют себя достойно, и они станут твоими лучшими соратниками. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу родством проповеди спасти верующих, исцелить, сохранить, благословить. Все это включено в одно слово «спасти», ибо и иудеи требуют чудес». «Чудеса сродни знаменем. Иисус творил много знамений и чудес. Чудеса и знамени — это сверхъестественное событие, Ибо и иудеи требуют чудес. Елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев — соблазн, а для елены безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов — Христа. Божью силу, Христос распятый. Это мудрость Божья, истинная мудрость, которую вы ищете. Как так получается? Взгляните на крест. Кто мог бы подумать, что ответ на все проблемы мира на кресте. Но прежде давайте прочитаем еще один стих, потому что немудрое Божие мудрее человеков, как будто у Бога есть что-то немудрое. Мы знаем, что нет. Это выражение лишь дает понять, что даже немудрое Божие мудрее людей, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны. «Немного из вас мудрых по плоти». Здесь не сказано «нет среди вас». Написано «немного из вас мудрых по плоти». Мудрых по своей природе. Немного сильных, немного благородных. Вы заметили, кого призывает Бог? Написано, что среди них немного тех, кто чего-то достиг, чего-то добился. Аминь. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Взгляните на крест. Посмотрите на него, и сначала вы не поймете, что на нем произошло. а Вы просто увидите мертвого человека. Евреи смотрят на крест, как на камень преткновения. Каким образом он выражает силу Бога? Я вижу истекающего кровью, раздетого до гола человека, в стыде умирающего на кресте. Весь мир насмехается над ним. Как это можно назвать? назвать победой. Греки смотрят на крест и говорят, как это можно назвать мудростью? Он выглядит, как проигравший, когда висит на этом кресте. Однако для нас это сила Божия и мудрость Божия. Почему? Крест — это то место, где были выполнены все требования Бога. Требования о святости, о праведности и о законе, касающиеся моей и вашей жизни. Все эти требования были выполнены. Это сделала кровь Иисуса Христа. Аминь. Сегодня Бог не выдвигает к нам требования. Он не нас обеспечивает. Бог не просто говорит «Будьте святы», Он обеспечивает вас даром для святости. Аминь. Он не говорит просто «Делай так». Он с любовью направляет вас к этому делу. Аминь. Такова суть христианской жизни. Слава Господу Иисусу. На кресте врага заставили замолчать. Закон был исполнен, а Бог был удовлетворен. Все его требования были выполнены. Поэтому Иисус и воскликнул на кресте. Совершилось. Аминь. Аллилуйя. Я сказал, Аллилуйя. Слава Господу. Давайте спустимся чуть ниже к 28 стиху. И незнатное мира. Мы читали, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Он избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное. Теперь сказано: и незнатное мира, и уничаженное, и ничего не значащее избрал Бог. Взгляните, к примеру, на своего пастора: почему Бог избрал его. А вот причина, незнатная и уничиженная. Бог избрал заикающегося мальчика. Когда я был подростком, я сильно заикался. Я даже не мог выйти и сказать что-то перед классом. Сегодня чудо очевидно. Я говорю этого, сдавая славу Богу. Ваши недостатки станут для Бога необходимыми качествами, поэтому не стыдитесь своих недостатков. Аминь. Возьмем, к примеру, Гидеона, который выколачивал пшеницу. Конечно, у него была другая ситуация. Он скрывался от мадианитян. Сегодня в сложившейся ситуации многие христиане тоже словно стремятся скрыться от мадианитян. «Пастор Принц, вы так банально. «Да, я знаю». «Но что поделать, многие вещи иногда вполне очевидны». Когда Гедеон выколачивал пшеницу, ему вдруг явился ангел. Это был Иисус. Он сказал, «Господь с тобой муж сильный, муж храбрый». Гедеон спросил, «Где же Бог чудес?» «Где этот Бог чудес?» Господь назвал его мужем сильным, но тот возразил, «Почему ты призываешь меня?» «Я из самого малочисленного племени. Я самый младший в своей семье, и моя семья самая бедная в колене Монасея. Почему ты призываешь именно меня?» Господь ответил, «Иди с этой силою твоей». Как только Гедеон сказал, что он самый младший, ангел ответил, «Иди с этой твоей силой, с твоей силой самого младшего. Твой недостаток — это твоя сила. Иди с этой силой твоей. Его вашалом. Аминь. Господь, ваш мир, ваш покой». Гедеон отправился на битву с тремя сотнями людей. Они спросили, «А где наше оружие?» Гидон ответил, ⁇ Вы стройтесь ровно, а ряд. а вот ваше оружие ⁇ и стал раздавать каждому человеку по глиняному кувшину, а вот тебе кувшины, и тебе держи, так и ты надержи кувшин. Люди думали, что это такое? Мы что будем бить кувшины? Но Гидеон раздал не только кувшины. Он сказал, внутри кувшинов есть светильники». «Зажгите их, когда я скажу». «Жена, принеси еще одно оружие». Это был рог Овна. «Вот один тебе, один тебе и тебе один, и ты тоже держи рог. Теперь вы отлично вооружены». На следующий день Гедеон сказал, «Делайте так, как я». Они поднялись на вершину холма и зажгли свои светильники. Во втором послании к Коринфинам есть такое сравнение. Мы носим это сокровище в глиняных кувшинах. По этой причине вы порой нервничаете или подаетесь с депрессии, даже если ваша вера очень сильна. Однако внутри вас есть сокровище, подлинное сокровище. А вы лишь глиняный кувшин с сокровищем внутри. Порой вы чувствуете себя не вполне хорошо, но сокровище всегда внутри вас. Иногда вы разочаровываетесь, ведь вы глиняный кувшин. Однако внутри вас есть ободрение, и оно помогает не сдаться. Иногда вам очень грустно, ведь вы глиняный кувшин, но по-настоящему грустно вам было до познания Христа. А теперь внутри вас есть радость. Вы ощущаете ее, и это вас ободряет. Вы носите сокровища в глиняных кувшинах. Почему Бог просто не забирает нас на небеса сразу после спасения. Мы получили спасение, так забери нас. Почему же Бог оставляет нас здесь? Почему Он не преображает наши тела? Он сделает это во время восхищения, и мы получим новые тела. Но почему не сейчас? Потому что Бог желает показать, что вся слава принадлежит только Ему. Мы всего лишь глиняные кувшины. Сегодня Бог благословляет нас. Мы успешны в в своем бизнесе, в своем служении, во взаимоотношениях, в своей семейной жизни. Люди хвалят нас. Но не будем забывать, откуда все это пришло. Давайте воздадим Ему всю славу и честь. Мудрость Бога на кресте. Давайте жаждать мудрости хесед. Это не форма, это сущность ваших отношений с Богом. Вы можете сказать на это «Аминь». «Лучше всего, когда вы покаялись, когда изменилось ваше мышление, и вы видите Бога таким, каким я вам его сегодня описал». Аминь. В завершении еще один стих, вернемся к первому посланию к Коринфянам. Почему Бог делает все это? Почему использует немощное, чтобы посрамить сильных и немудрое, чтобы посрамить мудрое, и незначащее, чтобы упразднить значащее? Бог берет что-то незначащее, Несущественное, чтобы упразднить существующее. Возьмем, к примеру, опухоль. Знаете, как покончить с опухолью, используя несуществующее? Вы видите слова? Нет. Однако ваши слова, которых не видно, могут сделать существующее ничем. Вы видите свой долг? Да. Как упразднить этот долг, слов не видно. Зачастую мы просто не осознаем, что Бог дал нам в распоряжение все эти вещи. Мы смотрим на препоны так, словно они сильнее нас. Возьмемся и вперед. А Бог говорит осади назад», тогда преуспеешь. Божий путь таков, чем проще молитва, тем она сильнее. Так почему же Бог делает все это? Ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Плоть любит хвалиться, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Плоть любит хвалиться. Мы не можем хвалиться достижениями плоти, образованием, интеллектом, внешним видом и связями. Хвалиться нужно только одним — Господом. От Него и вы во Христе и Иисусе. Сегодня мы с вами во Христе, это не наша заслуга. Это от Него. Это дело Бога, что мы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога. И не только ею, но и праведностью. Это тоже дар. И освящение. Что такое святость? Иисус, ваша святость. Вы святы не сами по себе. Иисус, ваше освящение. И искупление. А что такое искупление? Вы искуплены от проклятия. Вы искуплены от всех последствий греха. Вы искуплены от всех наказаний. Вы искуплены от проклятия. Он обеспечил нас всем этим. Не мы сами этого добились. Чем больше мы принимаем, тем больше можем сделать. А Вы позволите Ему любить вас. Не бойтесь своих слабостей и обстоятельств, которые вас окружают. Просто радуйтесь. Именно ваши недостатки делают вас подходящим для Его великих благословений. И весь народ доскажет на это «Аминь». Потому что когда мы слабые, тогда силен у нас Бог. Аминь. А теперь воздайте Богу всю честь и славу на этом месте. Вы приняли все, что сделал для вас Христос на кресте? Если нет, вы можете принять это прямо сейчас. Скажите «Со мной от всего сердца, Небесный Отец». «Спасибо тебе за дар твоего сына». Я исповедую своими устами, что Иисус Христос – мой Господь. Он умер на кресте за мои грехи. Он воскрес из мертвых и победил смерть ради меня. Я обильно благословлен, полностью прощен. Я обрел благоволение и подлинную любовь. Во имя Иисуса. И весь народ сказал на это «Аминь». Замечательно. «Слава Господу». Аминь и аминь. А теперь встаньте, пожалуйста. Поднимите свои руки. Это акт веры. Отец Небесный, спасибо, что Ты любишь нас. Спасибо, что даже когда у нас нет молитвы, Ты слышишь воздыхание наших сердец. Спасибо, Отец. Спасибо, что не оставляешь нас. Даже когда от нас уже смердит и наше свидетельство уже не имеет прежнего блеска и яркости. Ты не отставляешь нас в сторону. Спасибо, Иисус. Господь, напоминай нам, что наши слабости — это дверь, открытая для потока Твоей силы. Отец, мы знаем, что на будущей неделе не сможем защитить себя сами, не можем защитить свои семьи, «Это можешь только ты. Мы смотрим на тебя и просим. Иди впереди, посылай вперед своих ангелов и выпрями все неровности. Привноси помощь, избавление и благоволение во все ситуации нашей жизни». Мы молимся, чтобы на будущей неделе Ты даровал нам благоволение и привел нас в нужное время, в нужное место. Защити каждого, кто слышит мой голос, от всякого вреда, от всякой опасности и страха. Тех, кто летит в Израиль, храни во время пути силой крови Иисуса. Храни их в течение всей поездки от всякого вреда, от всякой опасности, от всякого страха, от всякой немощи, от всякой болезни и от всех сил тьмы. Мы молимся, чтобы все, кто это слышит, были под Твоей защитой. Спасибо, Отец, во имя Иисуса. Мы воздаем Тебе всю честь и славу. Скажите так, Иисус – это моя мудрость, моя праведность мое освящение и мое искупление. Аминь. Благословений вам, Церковь. Молитесь за меня, пока я буду в Израиле. Спасибо всем вам.